Всем привет! Я познакомлю тебя с самыми яркими и интересными новостями студенчества. С тобой я, Анна Глазунова, и сегодня ты увидишь. Казанский федеральный университет остается в проекте 5.100. В Казанском университете состоялась конференция «Татарскую литературу в мир». Врачи со всей России обсудят вопросы педиатрии и хирургии в Казанском федеральном университете. Казанский федеральный университет остается в проекте 5.100. Об этом объявила Ольга Голодец. Подробнее ты узнаешь уже сейчас в сюжете Олега Кашина.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 в октябре в Екатеринбурге соберется Международный совет, который оценит работу каждого вуза. Олег Ашин, Универньюз. Научному коллективу Института филологии и межкультурной коммуникации удалось объединить усилия известных персон из сферы татарской литературы. Именитые гости приняли участие в международной конференции. Чем она запомнилась гостям и участникам расскажет Адель Шамилова.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 Ну, это для меня очень ценная. Наградили фактически за, за стойкость, за поведение в лагере, за дружбу с татарским человеком. Так что тут есть причина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 народов, разных национальных народов. Ну и, конечно, в планы конференции входит цель продолжения сотрудничества с партнерами. Работа конференции продлится до 21 октября. Адель Шемилова, Владислав Михневский, Универ -Ньюс. В Казанском федеральном университете собрались отоларингологи, сурдологи и педиатры со всей России. В повестку мероприятия включены различные вопросы хирургии и педиатрии. Что поможет врачам смежных специальностей лучше понять логику друг друга в интересах пациента. 20 октября в Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ состоялось открытие Всероссийской научно-практической конференции, которая посвящена актуальным вопросам от ларингологии и педиатрии. Отличительной особенностью конференции стала ее междисциплинарность. В повестку мероприятия включены различные вопросы хирургии педиатрии, что поможет врачам смежной специальности лучше понять логику друг друга в интересах пациента. Если пациент к нему приходит, он должен получить помощь на самом высоком уровне, который сегодня, ну, не хочу сказать, международного класса, но во всяком случае регионального класса. То, что так сказать, сегодня в регионе делается, это специалист, работающий в регионе, должен уметь оказать эту помощь. Если он не умеет сам, то он должен знать, к кому в регионе обратиться, чтобы помощь эту оказать. Как известно, в настоящее время федеральный университет держит очень высокую планку подготовки для студентов медицинских специальностей. Некоторые из них пополнят ряды лор-врачей и педиатров. И подобные мероприятия признаны в том числе помочь сегодняшним студентам найти свое достойное место в медицине. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. 19 октября в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета прошел вечер науки, перекресток наук».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 На протяжении всего вечера работала музыкальная гостиная, из которой звучали композиции разных народов мира. Анна Глазунова, Ленардо Вильсяров, Универ -Ньюз. 27 октября состоится галоконцерт фестиваля фестиваля «День первокурсника-2017». Универ ТВ будет вести прямую трансляцию этого события. А пока ты можешь проголосовать за лучший день фестиваля. Подробности смотри в сюжете. 27 октября состоится гала-концерт фестиваля «День первокурсника-2017». Главный вопрос – кто станет обладателем Гран-при? Но также интересно, какой из всех семи дней фестиваля был лучше остальных? Ты можешь проголосовать за лучший день фестиваля в группе ВКонтакте канала «Универ ТВ». Артем Тупичкин, «Универ -Ньюз». Прошло закрытие ежегодной спартакиады первокурсников Казанского федерального университета. На заключительный день было назначено соревнование в веселых стартах.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 На сегодня это все. С новостями тебя познакомила я, Анна Глазунова. До скорых встреч!